Сегодня я расскажу вам одну увлекательную историю о мусорных королях нашего города. Произошло это достаточно сложным путем с применением автоматчиков, ОМОНа, частных охранных структур и так далее. Прямо за территорию застройки вытекли нечистоты, а запах, по словам очевидцев, стоял просто чудовищный. Есть вероятность того, что в перемешку с грунтом строительным и обезвреженными отходами туда свозят до сих пор еще и не обезвреженные отходы, обычные бытовые.